Все. Вот. Во, все. Я был по а? пару раз. И не одну краю, да? Пару раз. Водитель. Пару раз. Водика, одна рука, левая, глава. Отдай мне майк. У меня кеды, наек. Читка на позитиве. Мент. Не пичь мне к силу. Душой сложенный трек. Раскачает массы. Нахуй посланы все, те, принесло. кто не согласны от все мы верой, строим и верим сукам и стервам, что пацанам трепят нервы осядьте а молча, мы скроемся в автомобиле потом пропущенными нам обили мои звонки, долги и крылья, активы и вилы а нам все, просто дай бог, чтобы это вы, вытерпеть все я все просек, это мимо сел, твои дворы, слова, дары осадивают дыры, там где сомкнутся миры Возданные почти незаметно монетку, орел или решка, не мешка, да все уже похуй, за нас решили Мы якобы пешки тут. Ну че? А че? <соценно> <Р> <соценно> рыбак ч сейчас получше, чем тогда был. Да, лучше был.